22 числа начнется дни рождения у козерогов. Плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного зимнего стояния. Представители очень экстравагантного знака, водолейчики. Что у вас будет в декабре? Давайте посмотрим, пройдемся пробежимся по основным энергиям. ну Начало декабря будет несколько напряжено. Там где-то первых пять дней. И на что вам стоит обратить внимание особое? Так, раз-два, это финансовая сфера. Это то, где будет ваше слабое место. Остерегайтесь подвоха, финансовых махинаций, манипуляций. Ну и сами этим не пользуйтесь. Могут быть некоторые сложности... В дружеском окружении могут подвести кто-то из коллектива или кто-то из друзей. Ну, это буквально несколько дней, М может, могут быть даже неприятные события, связанные с какой-то кривой информацией, со сплетнями. Но буквально несколько дней, и ситуация начнет исправляться. С 6 по 10 Две интересные, такие очень легкие планеты, как Венера и Меркурий. Венера – любовь. Меркурий – это общение движение. Они в парочке, благополучно перейдут в границу Стрельца. Стрелец для вас – это дружеское окружение. И перейдут 12-й дом. Вы знаете, обычно, когда личные планеты попадают в 12-й дом, это говорит о том, что у человека заканчивается энергетический запас, и ему хочется отдохнуть, как-то понежиться, полениться, уже хочется больше насладиться плодами. Того, что он вкладывался ранее. И, как правило, это очень хороший период для того, чтобы восполнить свои энергетические ресурсы. Улучшить себе настроение, не оставаться одному, а где-то находиться в обществе и всячески стараться быть во внимании окружения своего. Поэтому я думаю, что это время, когда вы уже будете готовиться к праздникам. Несмотря на Некоторые сложные обстоятельства, не для всех это будет легко, но тем не менее, все равно снег будет радовать, предстоящие события нового года тоже будут связаны с надеждами, с ожиданиями мира, ну и всего самого приятного в следующем году. Поэтому вы будете достаточно довольны, будете очень активны. Ваш Сатурн все еще проходит по первому дому Слава Богу, отрицательный аспект с Ураном уже расходится Единственное, что у вас тут Плутон формирует отрицательный ну, Такой напряженный аспект из 12 дома Сейчас я скажу, это 6 -й. Знаете, могут быть какие-то сплетни, что-то такое, как за спиной у вас на работе ну, Не обязательно это прям ждет всех, но обращайте на это внимание с, да, когда Венера перейдет, с, они практически в паре будут до конца месяца находиться, это будет связано с умением гармонично ладить со своим окружением, но ну, для вас это, конечно, тайная сторона вопроса, все, что скрыто от посторонних глаз возможны какие-то романтические встречи и влюбленности, но это особо афишироваться не будет. 8 числа произойдет полнолуние, полнолуние будет в близнецах, вот Марс он будет соединяться с Луной и находиться в оппозиции к транзитному Солнцу. Ну, для вас близнецы это символический пятый дом, поэтому где-то ну, плюс-минус один-полтора дня до 8 числа могут. Иметь напряжение в сфере детей, в сфере взаимоотношений с любимыми, ну и тем, кто занимается каким-то творчеством. Просто будьте внимательны в это время. Ну, понятно, что до полнолуния уже лучше ничего не начинать, уже дождитесь новолуния. С... То есть ближе к семнадцатому это пятнадцатая, 17 семнадцатая Венера будет идти на гармоничный аспект ну не только Венера, но и Меркурий будут идти на гармоничный аспект с Ураном Уран для вас это сфера четвертого дома это семья, это недвижимость это какие-то неожиданные подарки судьбы приятное времяпровождение в кругу близких, родных удачные сделки в общем используйте это время для себя в своей семье. 20 числа Юпитер покинет вашу зону финансов и перейдет в третий символический дом, который отвечает за поездки, за коммуникации. Значит, планируйте до вес, до конца весны. Не просто планируйте, а планируйте, что вы хотите сделать. Важного, может быть, это какое-то юридическое оформление чего-то, переезд. Вот на короткий забег, чтобы у вас хватило времени. Вот Все, что вы себе запланируете, захотите осуществить, у вас есть время до конца весны. Вы это можете сделать, поскольку Юпитер в третьем доме, это договора, это бумаги, это командировки, а это еще и автомобиль. Кто хочет поменять автомобиль, самое то, тем более, что Юпитер здесь находится в гостях у Марса. Это все связано с техникой. 23 новолуние в Козероге. В принципе, оно здесь у вас особо как-то ничем не, э, ну, не будет значимо. А вот уже конец месяца, 29 произойдет не только соединение точной Венеры с Меркурием, но еще и Меркурий станет ретроградным до, до середины января, сейчас скажу. До 18. -го января, что настроит вас на легкую расслабляющую волну, когда ничего не хочется особо делать, активничать, а вот для того, чтобы отдохнуть, закрыть какие-то свои вопросы, может быть, даже куда-то съездить далеко при возможности, то вот для этого будут самые благоприятные периоды месяца. Ну, желаю вам благоприятного декабря. Также я подготовлю прогноз на новогодние праздники. Следите за анонсом и до встречи в следующих периодах.